но у большинства из них нет возможности скачать это видео себе на компьютер, к примеру, вы смотрите сериал на одном из сайтов и у вас возникло желание скачать пару серий себе на компьютер, чтобы посмотреть позже или скопировать их на телефон для просмотра, не беспокоясь о доступе к интернету. Скачать такое видео вам поможет расширение для браузера Flash Video Downloader, перейдя по ссылке в описании вам достаточно будет нажать «Установить расширение», после чего вы увидите, что установка прошла успешно. Затем откройте сайт с видео, который вы собираетесь скачать, запустите его и кликните по значку расширения. В открывшемся окне вы увидите название самого фильма и кнопку «Download» с размером данного файла, нажав на которую сразу же начнется его загрузка. Это расширение имеет собственные настройки. Чтобы их открыть, нажмите правой кнопкой мыши по его значку и выберите «Параметры». Здесь можно выбрать форматы видео, которые будут показаны, с каким размером файлы. Программа будет считать видеофайлом. А еще есть возможность добавить кнопку скачивания в сервисах ВКонтакте и Фейсбук. Какие еще есть полезные расширения для браузера? Смотрите в другом нашем видео. Ссылка в описании. Еще один способ скачать видео с любого сайта, не требующий никаких дополнительных программ, с помощью инструментов разработчика. Вам нужно открыть страницу с нужным вам фильмом или видео и тоже запустить его воспроизведение, затем нажать «Настройка и управление Google Chrome», «Дополнительные инструменты», «Инструменты разработчика» и здесь выбрать вкладку Network. Ниже вы увидите список файлов, которые находятся на данной странице. Нас интересует файл с максимально большой синей полоской. Это и будет интересующий нас видеофайл. Чтобы упростить поиск, здесь нажмите «Сортировку по времени». Тогда он окажется в самом верху списка. Наведя на него курсор, вы сможете увидеть, что это действительно видеофайл с расширением по 4. Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Открыть в новой вкладке». После чего сразу же начнется его скачивание. А если началось его воспроизведение, то в этой вкладке нужно еще раз кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать «Сохранить видеофайл как». Еще один сервис для скачивания видео это VideoGrabber. Данный сервис поддерживает такие популярные сайты как Facebook, Twitter, Daily Dailymotion, Vimeo и еще около тысячи других. Нужно просто будет вставить ссылку на интересующее вас видео в это поле и нажать Download. Также существует множество утилит для скачивания видео с интернета. А на этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.